Хочу сразу уточнить пару моментов. Мы сделали свой пикем на сайте Собершок, и у вас все еще есть возможность пройти три этапа. То есть, сделать три прокрутки за правильные прогнозы. Для этого вам нужно купить подписку Lite или Premium. Но если первый этап был сделан без подписки, то прокрутки за него не будет. Если вы не хотите покупать подписку, то совершенно бесплатно можно поставить на этот пикем, борясь за новое достижение на сайте. Если у вас были мысли купить подписку, то это хорошее время, так как и пикем словите, так и подписка на сервис останется. Друзья, всем привет! Меня зовут Эрик Шоков и сегодня со мной Overdrive. Всем привет! И сегодня наша задача поставить новые пикемы. Если что, прошлые залетели на ура. 6 из 5. Какие же красавчики Виталий? Теклоут Найн. И самое главное, Фнатик. Идеальный пиком, я считаю. И я просто идеально был пиком. Реально было хорошо. Меня столько хейтили. Вот каждый раз эти одни и те же комментарии. Просто посмотрите. Просто цирк. И под этим роликом будет то же самое. Дождитесь окончания игр. Кто-то вообще думал, что первая же игра, это равняется пикем. После проигрыша первой же команды мне писали, Эрик, ты бомж, mm -hmm. что ты мне советуешь. Во-первых... Это стандартная тема, да. Во-первых, мы показываем, как мы поставили. Это не означает то, что ставьте, как мы. А во-вторых, надо приступать... Ко второй части Пикема. Хорошо, что я тебя отговорил от ставок на бразильские команды. Ты хотел их на проход ставить. Ну, фурия-то взлетела. Не, ну не фурию, я имел Долнейшн и Империал. Да. Да, да, да, да, 0 Долнейшн, 0.3. Ну, как же, как же сыграли Bad New Иглз? Что это за цирк? Это вот мы же недалеко были с этим Геймер Легион, правильно? Да, Они -0. да. Они 2-0 шли играли с Бэтниу да. Иглз. То есть да. у нас идеальный Пикем. Ну, 0.3 mm -hmm. это рандом. Ну, Геймер ну, Легион... Геймер Регион правда хорошо заходила, правда да. Просто не повезло с этими Челиками, которые играют только на мажорах Хорошо, а, давай начинать а, Будем ставить, наверное, пока всем в ряд, которые пройдут Потом mm -hmm. уже перейдем повыше а, Ну давай поставим Мауза Давай знаешь, как сделаем Ладно, давай поставим Мауза, я хочу поставить ставки Потом перейдем на этот сайт Сделаем калькуляцию всего этого мажора И посмотрим, насколько мы были правы или нет Так, mm -hmm. давай Мауза, хорошо. они прошли 3-0 Мауза, Поставим НС. Энс, они Я... НС, поставим Ликвид. Ликвид. Мари Маус очень круто играют на праках. Они очень уверенно сейчас играли на, в, в этой стадии. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что может им не хватить опыта, и они там проиграют. Не да, из-за возраст. Да, не выйти на... Ну, на сцене, там, поплыть и проиграть. Да, да. Вот этого не случилось, они показали, они совершенно спокойно себя чувствуют на сцене, поэтому, я думаю, им вполне по силам выйти из, ну, в плей-оффе. Насчет Энс, я вообще не знаю, кто там играет, я полностью о ними не следил, они сразу попали в легенды, расскажи, пожалуйста, что интересного у них То есть? же самое, они очень жестко играют пракки, они сейчас в полном порядке, они это показали вот на мэри что для них это вообще не проблема, я у меня практически сомнений нету, что они пройдут легенды. Вот для меня пока это странная спорная команда, потому что они еле как собрали у Outsiders, потом проиграли им же, еле как забрали турков. ну, здесь без разговоров сейчас <п widow> очень все хорошо у команды. Физзов поставим. Подожди, ты чем? Ты перепрыгнул четыре команды. Ну, давай, я хочу сначала процентов, Хорошо. Потом Outsiders. Outsiders, вау. Давай еще закинем. Давай. Клаудов хочешь? Я думаю, да. А кто у нас остается-то? Ну, у нас не одна, одна команда, которую мы пока не добавляем, можешь потом условить прям целый этот вагон хейта. А, -а, -а. а это такая тактика, да? Вот, да. Вот если это не добавить. А, ну вот на место Маус Энса, окей, мы ставим Маус Энса под вопросом. А, можно поставить. Хероик, гнип. Вот, слушай, а... слушай, смотри Если прошлый Пикем был Более-менее такой очевидный Мы поставили полностью фаворитов И он залетел еще как-то спорно То здесь Здесь реально сложно, смотри как много команд ну, остается хороших да, но у нас даже тот пикем, на самом деле, не так сложно. Мы же все проходы мы угадали. Весь нижний ряд мы угадали. У нас Виталий, OG, уджи не зашли, а они играли между собой. То есть у нас там не без шансов угадали. Ну, ты меня спросишь, почему я работаю в Spirit и не назвал Spirit? А знаешь, почему? Потому что ты хочешь 3.0! Конечно! Я ты поддерживаю, прош... я поддерживаю это решение В прошлом году 3-0, Spirit вышли из легенд Ребят, э, э, э, ну, ребя... В начале верни года Ребят, если что, я прямо сейчас в Team Spirit э, Штанах, потому что Верю у них а? Поэтому mm -hmm. я верю, что У них даже есть шансы выиграть мажор И Ты как э, человек, который нашел эту команду Ну, не, не, не нашел Да-да-да но... да. Какие у них шансы ну, Вообще выиграть мажор Есть Шансы есть. То тут, понимаешь, у всех есть шансы. Вот, э, все команды, которые мы э, повесим, ну, кроме, наверное, Маус и Энс, я в них не верю. У остальных шансы хорошие. У аутсайдерс хороший шанс. А Спирит могут прям вот попереть, если они все хорошо будет. Вандерфул набрался нужного опыта. Вот за последние два лана Барселона важная была. Я предполагаю, что реально все хорошо, да-да-да. Но! У нас вот эти ребята без ничего остались. Ну, ты видел, как они сейчас играют? как они его отлетали. Я их видел фаворитами, мажоры в целом. Сейчас они как-то меня прям разочаровали. Маус ленс да. Да, еще и Хероики есть, которые тоже могут вместо Маус Лиенс. Они, они же уже два мажора подряд вроде в плей-оффе играют. Да, они в группе очень круто играют Давай 0.3 вот сейчас поставим быстренько Смотри, давай быстренько просто все будем Необдуманно даже делать Face и cloud здесь должны забирать, наверное, фейс, Navi, Vitality Если что, просто исправишь меня Navi, Vitality, Navi Ну, если да. что, Simple прямо сейчас летит в самолете То есть этот джетлак 7 часов и плюс еще он холодненький а в Италии сегодня играли, да? Вроде да, сегодня играли, но да. и, игра следит на следующий день. То есть, это реально они не почувствуют, что-то изменилось, а он только прилетает. Нип, Фнатик ну. Фнатик могут спокойно выиграть. Тут тоже 50 на 50. Энс фурия. Вот, кстати, фурию мы забыли. Но ну, неужели? Ну неужели, что они будут 03? Спраут, биг. Как Биг вообще прошли? Герой. Аутсайдеры с Я думаю, что Аутсайдерс разогреты. Спирит БНе, ну тут. Ну да, Спирит, Liquid, биг. да. Слушай, а насчет Биг и Спраут, что мы решили? Бик, я думаю, ну Бик разыгранной, таки, ну, такие ну, монстры. Так, Face, фанатик, Face, Нави, Бик, Нави, Энс и, блин, я, я наверное так. Да, давай так. Перед Ликвид, наверное, Ликвид все-таки. Да. Клауд uh, и не Cloud Nine. Фиталити, ну. Должны, по идее. Ну, Героик, э, Маус Фурия, и Героик. Бен Е, ну, должны Конечно, в Маус. Конечно же, Маус, да. Фейс, Аутсайдерс, Фейс, Нави, Ликвид. Блин, Ликвид. Ликвид, Ликвид. Ой, я вот тут, вот тут прям хочется э, искренне поверить в Спирит. Я думаю, Спирит ответит за Кельн и в Натик Слушай, а вот Нип и Фурия я бы поставил на Фурию. Да, давай на Фурию. Слушай, Тайкл, да. я Хочу сделать. Не... Да, давай так, это нормальная Хей... тема. Не бейте меня. Так, а вот Сайдерс Светалий, ну он. Outsiders. спирит их обыграли. Маус. Маус ты здесь думаешь? Uh, не, Спирит. Да, Спирит. Энс справа наверное, Энс, да? Да, Энс. Uh, здесь у нас героик Да и Фурию. И вот тут уже отлетает Фурия против Нави. Так. Ands Vitality, Ands. И он Светалий, Энс. И Геройк против Маус. Маус, наверное. А я бы герой поставил. Тебя, а, а все, все, понял Окей, okay, давай сравнивать, что у нас получилось uh, Face uh, Liquid Outsiders Ну смотри, у mm -hmm. нас уже 3.0 Не в тему, не входит Но ладно, поверим в чудо Но, кстати, больше всего у нас Каких-то спорных моментов было со Spirit Мы просто их поставили, на самом деле, очень часто Просто из того, что uh, мы Знаешь? поставили 3.0 ты поставил победу Ликвид против Спирит. А напомню, что на ESL Кёльн Спирит выиграли у Ликвид. Бест оф 3. А... Поэтому это тоже. Может быть, 3-0 и прокатит. Здесь у нас мы пикнули, пикнули, пикнули. А нет, не пикали. А, пикнули. Вот 3-0, считай, пикнули. Энс и Ой, а Мауза mm. здесь нет. Все, давай убирать mm. Мауз и ставить герой да. Справа 0-3. Ладно, друзья, я думаю, что такие прогнозы комфортно для нас. Ладно, друзья, спасибо большое всем. Не ставьте, как мы. Мы показываем, как мы поставили. В прошлый раз вы повторили, некоторые обрадовались, но это очень все опасно и рискованно. Сделайте ставки в CSGO, но не забудьте повторить их на CyberShock'е. Это абсолютно бесплатно для получения достижения. Если у вас есть подписка, вы можете сделать эти пикемы и еще заработать на барабане призов. Всем, друзья, спасибо и всем пока. Приятного просмотра, Мажора. Всем счастливо. Пока.